Отдавать всегда так же приятно, как и получать. И чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Можно сказать такими словами: не ворую своего бизнеса. Это не будет никогда транширством, если ты деньги будешь инвестировать, или как люди говорят, тратить, но только именно на свой бизнес, на развитие, на развитие своих структур, на воспитание своих лидеров, на обучение своей команды, на свое развитие на свое обучение, на свой личный рост, вот это инвестиция, это не транжирство, тогда ты будешь расти, тогда у тебя будет денег еще больше.